Сейчас столько шума поднялось вокруг QR-кодов, вокруг введения данных норм и ограничений, и люди кипешат, бегают, как будто они не знали, что рабство нас окружало всегда, и они родились изначально в рабстве, и по факту в рабстве умрут, потому что система, она незыблема при данных условиях, и система, она останется, пока она существует, пока саму систему не видоизменить, не людей в креслах и кабинетах, а саму систему. Все будет происходить ровно так же, будет еще даже хуже. Но суть не в этом. Я... Суть видео о том, как отменить QR-коды, как победить систему, как обмануть, наверное, систему, вернее, победить ее через обман. Я прочитал один очень интересный комментарий, где было сказано, что QR-код – это метка дьявола. Понимаете, к чему я планю? Вам всем нужно сейчас прикинуться верующими, даже если вы такие атеисты, как я. И написать заявление в прокуратуру, в милицию, где нужно сказать, что ваши чувства верующего введением QR-кодов оскорблены, так как QR-код порицает ваши религиозные убеждения. Вот и все. Берите то, что дает власть, и используйте против нее. Власть, она не уникальна. Власть, она не унифицирована. Она имеет много изъянов, много огрех, много дыр, сквозняков и всего остального, понимаете? Ну, в таком метафорическом формате. Хотя, наверное, и это применимо и по факту. QR-код — это те же три шестерки, которые начало, как предсказывает Библия, будут ставить всем людям. Это метка дьявола, понимаете, в чем суть. И несмотря на то, что я не верю, в Бога, я абсолютно атеист, но я прекрасно понимаю, как данную информацию можно использовать. Это прямое, вот это вот самое настоящее оскорбление чувств верующих. Понимаете? Через это любую, как минимум, региональную местную власть можно поставить просто на колени. Поэтому пишите заявление и сообщайте о том, что вы оскорблены. Используйте против системы ее же системные рычаги. А я, пожалуй, на эту тему еще и стих напишу. Берегите себя, всего доброго. Не болейте, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии.